Привет! Ты смотришь Универньюз. Сегодня с тобой я, Юлия Ананичева. Начинаем наш выпуск. 8 июня состоялся видеомост, посвященный обсуждению показателей рейтинга QS. В Казанском университете прошло совещание с экспертами по экологическим вопросам. Руководство Елабужского и Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета представили новую стратегию развития и защитили дорожную карту.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 У нас неплохой опыт в этом году появился. Мы заключили договор на публикацию статей наших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 Накопительный характер, особенно по наукометрическим данным, данные берутся за последние пять лет, а в этом году были внесены изменения и цитирование за последние 6 лет. Посмотрите то, что было 6 лет назад, и сегодня мы, по сути, с вами являемся совершенно другим учебным учреждением.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 стратегии, по достижению которых были успешно озвучены на защите. Аделя Шемилова, Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 8 июня опубликован рейтинг вузов КиЭС. Согласно ему, Казанский федеральный университет сумел за год обойти более 100 конкурентов из разных стран мира и сохранить первенство среди федеральных университетов России. О глобальном рейтинге и не только поговорили на видеомосте Москва-Владивосток-Лондон.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 Елизавета Евтифеева, Универньюс. Чтобы осознать весь масштаб экологической ситуации в республике, предлагаем прямо сейчас познакомиться с проблемами загрязнения. Действительно ли Татарстан столкнулся с угрозами, выяснила Аделя Шмелова.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 Сегодня на этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. News. Пока!